Часто очень многие движения в Украине начинались или в Киеве, или начинались с Запада, по понятным причинам. Я думаю, что после политических последних, последних годов событий в Украине время начать активные действия именно с Востока Украины.